Так, объект. Малиновка. Значит, э, делаем забор. Вот дорога. Подъездной путь. Вот здесь вот. Нормально. Насос здесь можно поставить. Да? Миксер-насос. Ну и дальше, значит, вот такой дом ставится здесь. И задача ну, сейчас по дому ничего не говорим пока значит задача вот этот вот фундамент продлеваем туда 33 секции по два с половиной метра это 80 метров забора приблизительно значит задача выставить опалубку под уровень сюда тоже на эти усилители Усиление, сделать обвязку свай и поставить опалубку, залить бетон. вот Возможно, что еще будем углублять это дело, потому что здесь слишком маленькая глубина заложения фундамента ленты. Возможно, ее просто будет выдавливать этим грунтом. такой срубик красота так возвращаемся к нашей задаче вот он Ну, дальше здесь идет понижение. Здесь, соответственно, опалубка будет выставлена. Выставляем опалубку и... ...все это хозяйство. Так, арматура на месте. Есть. Окей. И до конца, до конца полностью... Делаем обвязку весь вот этот вот промежуток полностью. То есть, в принципе, столбы уже стоят. Забетонировать мы их потом забетонируем сверху. Зальем раствором. Ну и вот эту 3D-сетку поставим. Также уже на место существующее. Вот. Вот такая задача. Вот такой домик.